друзья всем привет давно не был на рыбалке на данный момент уже у нас август на дворе и близится сезон хищника я себе заказал с алиэкспресса новых воблеров и плетеный шнур воблера и шнур достаточно дешевые но мне хотелось попробовать какие они по качеству потому что на если ориентироваться по отзывам на Алиэкспрессе, качество у нее достаточно хорошее. Сейчас я сниму распаковку и, соответственно, взвешу каждый воблер, соответствует ли он действительно тому, той массе, которая заявлена на сайте производителем, ну и немножко поговорим о нем. Пришли они достаточно быстро, за 12 дней. Обязательно я ссылку на свой шнур и воблера кину в описании к видео. И, соответственно, рекомендую данный магазин, потому что, как я уже сказал, доставка была за 12 дней. Это с Китая в Запорожье, Украину. Сейчас я покажу, как именно выглядят мои воблера и мой шнур, и немного расскажу про них. Поехали! Итак, начнем с того, что покажу вам, какие мне пришли воблера. Были они вот в такой коробке, точнее, не коробке, в таком пакете. Вместе в этом пакете с воблерами был вот этот плетеный шнур. 300 метров красного цвета 4 жилы такого плоского сечения ну в общем мы до него еще доберемся Итак, так вот такие воблера воблера примерно 8 сантиметров в длину они идут все разных цветов сейчас я их подостаю вот первый воблер такой красно-черно-желтый они кстати внутри с трещоточкой это очень интересно ну и смотрю по местам крепления колец и крючков достаточно качественно сделаны хотя может кто-то посчитает что нужно еще подклеить крючки крючки честно говоря острые даже очень острые. Хм. Так, первый цвет, как я уже сказал, красно-черно-желтый. Второй цвет. Он такой больше поднатуральный. Вот, такой серебристый. С черной спинкой. И брюшка такое розоватое. Видите, даже как типа, плавнички такие. Тоже с трещоткой, тоже очень острые крючки и сделано очень добротно. Так, это у нас второй. Дальше цвет у нас идет бедовито-зеленый. Блин, крючки острые, даже с пакетиков, которые очень такие скользкие, тяжело достать. Вот такой. Тоже черная спинка, зеленая бока и желтая брюшка. Так, четвертый. Что-то открыть пока. Ага, четвертый вот такой. Здесь, конечно, немножко вверху, вот если вам будет видно поврежден, поцарапан, но в целом выглядит хорошо. И глаза, кстати, у них 3D, это немаловажно, то есть как настоящие. Если вам видно. Спинка черная, голубые бока и серебристая брюха Крючки также очень острые. И последний, он тоже такой идет больше под натуральную расцветку но с такими зелено-розовыми элементами. Вот такой он. Тоже спинка черная, переходит в плавную зелень. Потом розовая и серебристая брюшка. Вот такой он. Все они идут шариками внутри. То есть, как погремушки. Сейчас я хочу взвесить каждый воблер, чтобы проверить, какая у него масса. 6 грамм. И этот 6 грамм, также 6 грамм, пока что стабильно и ровно показывает, тоже 6 грамм. Последние также 6 грамм. Как вы видите, все воблера в одной массе, то есть 6-граммовые. Так как, в принципе, было и заявлено производителем. То есть нет никаких разбежностей в весе, в зависимости от того, какой там цвет воблера. То есть сделано качественно, как по мне. Я, конечно, начинающий с в плане нахищника. Но мне воблера, кстати, очень даже нравится. На ближайшей рыбалке я обязательно их постараюсь разловить и показать вам, как они ловят. Так, ну пока мы с воблерами закончили, перейдем э, к моей плетенке. Плетенку заказывал э, также на Алиэкспрессе, как я уже сказал в одной компании, что воблера, что плетенку. По отзывам тех, кто уже покупал ее, э, отзывы были хорошие, и это в принципе меня сподвигло купить ее. Э, толщина 0,2 мм, выдерживает до 9 кг, э, 20 лб, это я так понимаю по японской классификации. Вот такого красного цвета. Захотел почему-то его, потому что был и серый, был и такой темно-зеленый, и ядовито-салатовый, но мне захотелось красный. Решил попробовать его. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что он из себя представляет. Также, соответственно, на ближайшей рыбалке я планирую протестировать данный шнур, чтобы уже поделиться своими впечатлениями непосредственно от самого шнура. Хотя, как я уже сказал, в отзывах на Алиэкспрессе были только положительные комментарии толщина в принципе у него как по мне вот заявленная 0,2 ну может быть чуть чуть больше там может быть 0,22 но в принципе это терпимо 4 жилы сечение ну такое слегка плоское я не сказал бы, что оно прям плоское полностью. Но не круглое. Разрывная нагрузка скользкий. Разрывная нагрузка 9 килограмм. Я думаю, что в принципе, если будет выдерживать хотя бы 6 килограмм, это уже будет в принципе успех. Тем более стоимость данного шнура, вы посмотрите, там по-моему чуть-чуть больше 100 гривен. То есть -то в районе там 4 долларов. Вот такой шнур. Про Берос, Примьер, Про сервис Вот так. Вот. Запомните. Все ссылку, как я уже сказал, на шнуры и воблера я дам ниже под видео. Все. Всем пока. До новых встреч на рыбалке. Увидимся.